Мы заказываем империю но ну, вы знаете что я нашел вот смотри борда. да бордачов ладно фамильный пирк какой-то вот эта монета вот <смех> эта монета только говорили что империю еще не выкопали ели град да империя волк ну ты сегодня просто в ударе да? это медаль Волк. это я нашла медаль да. Не может. Это медаль какая-то. Все, тебе покупаем прибор. Я не просто здесь ночевать, я здесь жить останусь. Получается улицу, вот так, наверное, было. С каким-то сюжетом. В общем, старая. Как... Цар. Цар. Ладно. Фамильный гирк какой-то там. Посмотри, это зверь какой-то, они же их как-то правильно называют. Там не волк. Таких вещей мы еще не поднимали. Кольцо со щитком, с каким-то сюжетом. Видимо, это кентавр. Но в руках держит, возможно, саблю и кнут. Очень жаль, что она с потерями. О, держи монетку, Миш, совет, скорее всего. Ваши советы так звучат. Пятнажка. 53-й год. Рамочник? Да, Сталин умер в этот год. 53-м году. Пуговица выскочила. Ух ты! Да, красноармейская. Кусок ложки, что ли? Да. Кусок ложки. Уго! Видишь? Что это? Может не монета? Канина. Блин, <с> ну, здорово это. Нормальная какая конина. Ты посмотри, какая конина. Ребята, красивая. Что-то конина идет, империи нет. Ну, если не считать серебра, конечно. <с> <с> Но вы знаете, что я нашел. Серебро. Смотри. Вот оно и показалось. Блин, кайфово. А какое хорошенькое! 900 Смотри, сигнал какой был. Восьмой год. Плюс 68, ребята. Серебро. Блин, Кайф, ты же смотри, а? Серебро. волк-сохранчик просто да? бомбез. Ну-ка глянуть. Ты посмотри, какой рельеф. Да, вообще все губерни, видать. Зелененькая немножко. 1908 год, 10 копеек СПБ, ребята. Ой, красотка! Ты снимала, да? Нет. Глубокое. Как вы? ты хотел копеечку? Да. Ранее должна быть. Какой год 39-й. Да, 39. Да. Плюс 42. Копеечка. Я ее даже маленькая звезда молчить. Ну волк. Ну что, волк-то? Она мелкая. Но она в таком сохране, а ты ее зды там. Вот еще монета. Двушка уже. Блин, такая патина классная. Ты посмотри, а? Здорово. Осколок креста. Верхняя часть видишь? Жалко. Да, может быть. Ой, какой он тоненький. Да. да такой. Ну что, недалеко от лунки отошли вот. Там вот монетка кстати выкопана. я даже еще ее даже не трогал как она выскочила то есть она где-то здесь выпала вот она где? вот Вот она выскочила даже высохнуть успела Трешку, смотри ка ой как ты хотел да Копейку. у нас была сначала копеечка потом двундель да. потом Он говорит дай-ка еще на тршка 28 -го года смотри деда хабара трюни да вот такой крестик Сразу сфокусировался. Ну, разве это не прекрасно? Это великолепно. Тихо в лесу. Волчичка ест колбасу. Тихо в лесу. Волк ковыряет в носу. Круто. Ребята, а вы что можете придумать? По этому поводу. Это, сигнал. это не ты мне говорил. Это вообще моя монета Это я ее достала. Ты умничка какая. А? Она у меня прямо выпала. Да. Прям хлоп. хлоп. Лушка, походу. Что... Это волк! не, это нет, подожди. Это, это не мол... монета. Это не монета. Боже, это медаль, вок. Это, это я нашла медаль. Да. Не может. Это медаль какая. -то. Я не верю. Медаль, Вок. Где не... <novelli> ты даешь, а? Она такая тяжелая. И блин, это Александр, Скопол. конечно. Да, это Александр. Волк. Волк, я я ты с... даешь? смотри, какая. Смотри, патину снимаю. Это я начала. Все, тебе покупаем прибор. Ты, посмотри, она целая. Фига ты даешь? Смотри с волоском. Короче, 1850. Пятый год, это крымская война должна быть. Двадцать пятый, пятьдесят пятый по-моему написано. Даже не, да, это даже не. Подожди, нет. А это двадцать пятый год по пятьдесят пятый год. Это годы правления, получается Николая первого. Годы правления это. Блин, ты нашла! Ой, какой он красивый мужчина. Да. Все, это мой правитель. Это Николай первый, получается. Вот ты его нашла, главное здесь. Да, да, вот рядом ямка шляпная везде. И да. вот а дальше он она лежала. лежала Она провела здесь и сигнал такой был У -у -у Смотри, она а с, она с этим Да, с волоском, представляешь? Я не верю, бро Почистим вообще будет, она в шикарном сохране, кстати <связь> <связь> Ребята, <связь> ну, <связь> ну, <связь> ну, чтобы так начать <связь> Да А какой сигнал был? <связь> не знаю А, нет, 88, да, я помню, 88 был. Это четко ее сигнал. и бесконечности. Прям думал, совет, что ли, опять. А, что это? это не совет, походу. Пломба, пломба, смотри. Ничего себе, красивая. красивая. Да, звенело как. Это точно пломба? Да, точно. С дырочкой. С дырочкой в правом боку? Тихо. Выкопали. Дай-ка, Подожди, вот она. Молчишка, ты выкопал какую-то интересную штуку от самовара. Это от самовара. Да. А я говорил. Клевая штука. Молодец. Это нас Саша Хабаркин научил. Добрый барин. Сигнал такой. А, вот, смотри -ка. Здесь смотри, свой стиль у канины. Да. Особенность. Смотри. Очень толстые ушки. Да. Фига себе конин-то вытащил. Рутят. Вот волчичка. Я до сих пор не верю, что волчичка нашла. Интересную штуку вообще. Прям ходим, ходим Глаза рай. Я думаю, это империя выскочила. А это оказывается моя медалька. Да, малыш? Вот, Любим. Так, что ты теперь еще нашла? Смотри-ка. Так, я не помню. Хе -хе, ты монетку нашла. Да? Тебе сегодня прет. Все, теперь ты будешь ходить Я не буду больше ходить с Смотри Монета Еще, может, даже империя, кстати, тебе скажу Так, что-то интересное, походу Нет, это совет Совет В принципе, я и мог догадаться сам Потому что по звуку как бы стирала, а я тут пачку. В общем, это с... рамочник Вот СССР видно, ребята Так, иди к мамке, иди Давай. к мамулечке. Давай. А папка пускай провед... ямки закапывает. Еще проведи малыш? Это вход в тоннель. Это, это крышка. Сейчас ты ее поднимешь, а там люк. Точнее это люк. Я твой отец. Ой, не поднять. Вообще непонятно, на землю Смотри, завод. Красная звезда. Смотри. Да ладно. Да, смотри. Видно? Да, конечно. А там что? Укр. Укрыст Рест... сельмаш. Елизаветград. Ого, это что за город? А здесь завод написано. Завод. А что это за город Елизаветград? е Совет град Не знаю Или е совет град Не знаю башня, видишь, крутилась О, какие железяки Сколько они весит? Килограмм двести-триста, наверное Там еще железка одна железка есть Серьезно, бардачос Мечтал прикал. я его выкопать, бардачос, но не такой, конечно вот, смотри, борода? да бородачос, как-то нет. Сам тебе Вот, ребят, напишите в комментариях, это или не бородачос. Ведь бородачос. Я думаю, что он у кого-то так хорошо в бороде застрял. Если кто-то и пытался этим бороду чесать. Пугается вроде. Орелик, наверное. Да, империя. Ой, красивый пуговица какая, Волк. Классно. А ты понял? А понял, да? А? Кто тебе империю принес? Сначала думал канина, ребята. А вот так вот не канина. Да колечко. Да ладно. Смотри, какое колечко. Еще одно целое. Уже целое, ребята. Да. Господи, я вот недавно смотрела видео, ведь у ну... ребят, и думала, ну как они колечки поднимают? Так это не кольцо даже. Это правильно перстень персень. говорить, да? Старый перстень. Ой, какая красота. Волк, ну ты сегодня просто в ударе. Да? Керосинка. Смотри, какая. Это керосинки. А вот в этой ямке, кстати, монетку нашел. Знаешь, какое? Хороший монет. Царская? Нет, двушка 34 -го года сохрани хорошую. Ну, какой здесь сохранение? Да. Ну, песочек, смотри, какой тут. Вот, ребята, смотрите, какой. У нас между ямочный сигнал. Да, монетка, смотри-ка, еще похоже. Или это не монета? Опять пломба может быть такая Что-то такое-то опять. Пуговка. Пугается, походу, да. Или конечно. Заклепка, смотри это как. Конец. Я уж образу серебро опять Или? что ли? Нет. В последний раз у меня так железяка звонила. Да, железки так надо ну, О! Не железка. какая медная штука, смотри. Смотри, какая медная. Тарейка что ли? Дарю. Смотрите, ребят. 81. А звук? Волк. Монета, ребята Блин, это походу Николашка Николай Первый походу Она такая огромная О, Ребята Блин Да, это монетка, ребята Николай Первый, 3 копейки походу Помнишь, мы недавно говорили, что 3 копейки ни разу не выкапывали Боже, какая красавица Да. Ой, даже ее в руках держать Сигнал какой, трепетно, да? три 3 копейки вот это сигнальчик! 3 копейки серебро? Да, 3 копейки серебро. Да! да. Сигнал какой-то. А? будем ее с этой стороны терять. Не, тереть. не будем тереть. Я не дам ее потереть да. И И вот, все это все... вот это монета. Вот эта монета Только говорили, что империю еще не выкопали ни разу, ну кроме серебра. И ты посмотри, а? Сигнальчик какой. А чистый какой, да? Ты видела? Да, а, уже все, не пропадает. У, да. монетка. Значит, там что-то такое есть. Кладик там Надо копать Привезти тебе, волчон А что у тебя там? Щитовик Точно щитовик, не рамочник? Щитовик двадцатку, прикинь Рядом главное был этот Проволока Около проволоки очень не Сохранчик, смотри, какой. Какой годик там, блин. 32-й. Да. Он сверху. 32-й. Да. Как я ее вытащил из земли. Прям как она красиво показалась. Э, вот я даже не трогал. А что за монетка? Двадцатка рамочник. Видишь, а да? Рамочник? Видно? Нет, тут, тут щитовик а был, а, а это зафотк... рамочник. Подожди-ка, я его сейчас зафоткаю. Крупненькая монетка. Сохран такой классный. Смотри. Вот, ребята, 36 шестой год. Сохран, конечно. Сохран, Сохран классный. Песочек. Все, последняя монетка, еще одна. А я уже отняла все. Да, вот еще монетка, 46-й год, трижка. Очень. Ой, что-то она не очень, да? Да, поедем. че-то. Учись не учись, а все равно. Вероятность того, что есть, можно откопать чуть О, да, видишь, она звонила. Вот она. и, и, и, и. Место шикарное. Столько всего интересного можно накопать. Накопать. Ой, вам показать. И обратно закопать.